Приветствую. С вами Сергей Бердачук и сегодня я хочу поговорить про технологию голосового набора текста. Буквально несколько месяцев, даже не месяца, недель назад, 8 февраля Михаил Тришин рассказал про плагин к WordPress, который позволяет используя технологию Google автоматизировать процесс набора текста голосом. Меня заинтересовала эта возможность, в частности, интересно было в распознавании аудио потому что я делаю множество курсов когда вы создаете какой то курс какой то тренинг или просто материалы готовите для каких то книг например то желательно создавать вот, контент для сайта создавать в разных модерностей создавать аудио создавать видео и очень важно для раскрутки сайта это тайтлы расшифровка текста фактически у нас получается во время создания этих модальностей при создании видео вы можете получить автоматический режим создания именно титров когда вы загружаете видео на сайт вот свежее видео если зайти у него нету режима вот зайти в титры видите у него еще ничего не появилось я зайду сюда обращаю внимание что надо использовать для этого google chrome видите Написано, не удалось создать титры автоматически. Но, если у вас видео уже несколько дней пробыло на сайте, загружено на YouTube, например, заходим сюда, подбор поисковых фраз с помощью Google AdWords. У нас есть режим, автоматические титры доступны на вашем языке. Я захожу в титры, У меня есть русские автоматические титры. Что можно сделать? Во-первых, их можно загрузить отсюда кнопку «Сохранить». Во-вторых, можно нажать кнопочку и прямо здесь прописывать, например, «Приветствую с вами». «Приветствую с вами, Сергей Пердачук». И мы продолжаем и так далее. Нажимаем кнопку «Готово». Они сохраняются. Вот уже у вас готовый режим титров который можно дальше работать можно что сделать можно сделать загрузить этот файл отдать его вот в таком формате он, он получается и отдать его фрилансерам чтобы они поправили можно сделать отдельный доступ к YouTube чтобы правили прямо в YouTube техника очень простая что в, в итоге получаем в итоге у нас после нажатия кнопки готова если перейти на просмотр этого видео и включить режим титров русский, то у вас будут отображаться титры, которые вы соответствуют вашему тексту. Это сильно повышает для припоисковой системы это дополнительная информация о том, что, что говорится в вашем тексте. Понимаете? система распознает и дополнительный поиск идет по вашим фразам плюс вы это описание добавляете себе статьей на сайт плюс вы можете сделать дополнительно в книжку и оформить и так далее чем больше у вас модальности, тем лучше технология очень простая реально вы получается вот это вот операция если типовая расшифровка минута стоит от 5 до 15 рублей то вот эту операцию можно сделать грубо в в два раза дешевле. За 2-3 рубля вам минуту подкорректируют и поправят на фрилансе без проблем. Применяйте эту технику и удачных вам продаж. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт больше продаж точка ру До свидания.